Глазки добрые, О, глазки жгучие, О, глазки милые, Порой колючие. Вас столько прелести И столько нежности, Что нет сомнения Нам вашей верности. Вас столько прелести И столько нежности, что Мнения нам вашей верности. О, как пылаете, играя краской! Мужчины вас, как воды светлые, вы даже в старости, ярки не блеклые, как космос вечные, как космос звездные, для нас любимые. Вы Богом созданы, как космос вечные. Как космозвездные, для нас любимые, Вы Богом созданы. О, как пылаете, играя красками! И винам, то вдруг далекий. Ласками. То вы бездонные То неглубокие То так близки вы нам То вдруг далекие О, как было и те...